Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о гороскопе на неделю с 20 по 27 июня. И мы, конечно же, как всегда, обсудим с вами аспекты этой недели, важные астрологические события этой недели. И все это будет с рекомендациями для вас, как с наибольшей пользой провести этот период времени. Начнем мы с Меркурия, ведь именно с благоприятного аспекта Меркурия к Юпитеру и начинается эта неделя. Этот аспект будет действовать на нас в понедельник и вторник. Вообще Меркурий уже длительный период времени является транссетером событий в астрологии, но вы знаете, что до этого времени все рекомендации, связанные с этой планетой, были с оговоркой: Не спешите, хорошо обдумайте. И вот наконец-то настал тот аспект, когда нужно ловить удачу за хвост и не тратить зря время, не временить. Вообще, сектель между Меркурием и Юпитером дает возможность мыслить объемно, видеть ситуацию, будто бы свысока, оценивать ее скажем так, не по деталям, не по составляющим, а именно видеть общую картину. И это порой очень полезно. Вы можете обнаружить, что в последнее время слишком углублялись в детали, обращали внимание на какие-то отдельные фрагменты. И вот сейчас наконец-то появляется объемное видение происходящего. Это может касаться как отношений, так и деловой жизни. В целом это хороший аспект для переговоров, он дает возможность достучаться, он в принципе дает такую легкость в коммуникации, когда люди готовы слушать друг друга, принимать мнение друг друга, если оно действительно стоящее, и в целом... Этот аспект дает легкость в коммуникации, когда есть возможность общаться на равных, абсолютно разным людям. Есть возможность достучаться до руководителя, например. Безусловно, это очень хороший аспект для тех, кто обучается, для тех, кто заинтересован в том, чтобы найти нужную информацию, почерпнуть какие-то знания. Вообще информация в эти дни может буквально выручать вас то есть вы будете находить именно то именно те знания именно те факты которые помогут вам в определенных конкретных жизненных задачах безусловно это тот аспект который дает оптимизм дает веру в свои силы веру в то что все получится в переговорах удачу в юридических вопросах Поэтому дерзайте и не тратьте время зря. 21 июня произойдет важнейшее астрологическое событие. Солнце перейдет в знак Рак. И этот день называется днем летнего солнцестояния. Это праздник, который с древних времен является очень значимым, поскольку... Это праздник Солнца. Солнце в астрологии отвечает за нашу витальность, самооценку, за жизненные силы и желание творчески самовыражаться. Поэтому день подходит для того, чтобы наполняться энергией. И источником этой энергии может быть природа, наша связь с родом, с родными людьми. И в целом я бы рекомендовала вам в эти дни обдумать важные начинания, связанные с вашими творческими проектами. Если было желание вложить куда-то свою энергию, направить силы, чтобы это было вашим продолжением, будто бы, чтобы эта деятельность принесла вам максимально хороший результат, то используйте для этого день летнего солнцестояния. Солнцестояние из древних времен считалось тем временем, когда в природе соединяются четыре стихии. Они буквально сочетаются между собой очень ярко в этот день. Поэтому люди старались как можно больше времени проводить на природе, быть в контакте с природой. Поэтому можете планировать на этот день, если будет позволять... Погода, обстоятельства, пикники. Можете планировать выезд на природу. В целом вечером можно даже разжечь костер. Это прям будет в самых лучших традициях этого дня. Что касается одежды, она тоже может быть особенно интересной в этот день. Поскольку энергетически будет очень хорошо, если вы будете носить одежду таких солнечных цветов оранжевый, например, как на мне сейчас желтый любой цвет, который у вас ассоциируется с жизнью, с красками жизни с такой активностью и энергией интересная история связана именно с украшениями они тоже немаловажны в этот день Конечно, с солнцем в первую очередь ассоциируется с золотом. Поэтому, если у вас есть те золотые украшения, которые вы носите постоянно, то вы можете зарядить их энергией солнца. Для этого можете соблюсти несложный ритуал. Вечером разместите ваши украшения. В том месте, которое будет освещаться лучами солнца, которое будет восходить. И сразу же после того, как вы проснетесь, вы можете взять эти украшения и носить их целый день. И не только целый день, а в принципе вы можете с ними не расставаться при желании. Они будут вот в себе максимально сохранять вот эту энергию солнца, энергию жизни. И они будут давать вам, скажем так, возможность добиваться успеха и хороших результатов в жизни. Это будет своего рода ваш личный амулет и поддержка. С 21 по 23 июня мы будем поглощены чувствами, эмоциями, поскольку Венера будет в аспекте к Плутону. Это всегда то время, когда мы обостренно воспринимаем любые ситуации, которые возникают в нашей жизни, очень обостренно на все реагируем и смотрим на происходящее с необычайной глубиной. Аспект может быть полезен в деловой жизни, он дает возможность буквально видеть людей, с которыми вы сотрудничаете насквозь это аспект, который дает возможность действительно очень хорошо разбираться в других и не позволить отвести себя вокруг пальца. А В то же время в личной жизни может присутствовать желание все драматизировать, воспринимать чересчур обостренно. Мож могут присутствовать такие собственнические мотивы, желание контролировать, подчинять себе. А в целом, на таком аспекте могут завязываться и новые отношения, и это неплохой аспект для начала отношений, поскольку он дает желание именно вступить в такую серьезную длительную связь, в которой люди будут хорошо узнавать друг друга, но в то же время впоследствии это может давать опять-таки гиперконтроль в этих отношениях и ревность поэтому вот именно к таким моментам нужно относиться более внимательно. Что касается финансов и ресурсов, то аспект дает желание обладать, аспект дает желание сохранить и приумножить. Поэтому м -м, могут быть и важные финансовые операции в этот период, и покупки тоже, когда вы вот прям будете испытывать огромное желание что-то приобрести вложить свои ресурсы в то, что считаете очень важным для себя. Уже с 23 июня Венера переходит в знак Близнецы. И это сразу же будет влиять на то, как мы чувствуем, как мы воспринимаем отношения и относимся к финансам, к другим людям. Уйдет вот это чрезмерное... Зацикленность на этой теме, появится легкость в общении, появится желание знакомиться, общаться просто так, флиртовать. Поэтому, если вы ощущали перегруженность вот этими темами финансовой, темой отношений, то вы обязательно почувствуете легкость после перехода Венеры в знак близнецы. В по воскресенье нас ожидает очень продуктивный период, поскольку Марс будет в сектеле с Сатурном, и это будет давать особое преимущество тем, у кого есть задачи потрудиться физически. Также это, в принципе, аспект такой целеустремленности, работы на результат. Поэтому, если вы ранее себя зарекомендовали как очень ответственный и трудолюбивый сотрудник, то может появиться дополнительная работа и дополнительные задачи по данному аспекту. Безусловно, это очень хорошее время для тех, кто хочет навести порядок в доме, кто хочет позаниматься физически, спортом, например, делать зарядку, Конечно, важно, чтобы все было четко спланировано. И не теряйте время и силы зря на таком аспекте. Планируйте те задачи, которые требуют выдержки, терпения, которые должны принести в скором времени результат. И ради этого стоит сейчас приложить усилия. По данному аспекту преимущество будет у тех людей, кто умеет правильно себя вести в конфликтных ситуациях, сдерживать свои эмоции, разруливать конфликтные ситуации. Это тот период, когда нужно максимально направлять свою энергию на конструктив и на то, чтобы получать тот результат, к которому вы стремитесь, получать то, что для вас... Очень-очень важно. А также будет полезным, если вы будете спрашивать совета по данному аспекту, обращаться к тем, кто имеет больше опыта, больше навыков. И у вас будет возможность вот, э, получить какие-то важные подсказки, узнать новые нюансы, которые касаются вашей деятельности. И в дальнейшем вам это будет очень полезно. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Вот такая интересная неделя нас с вами ожидает. Как видите, аспекты будут очень благоприятными. Нет напряженных аспектов на этой неделе, поэтому планеты благоволят нам. Говорят, что мы можем действовать смело и решительно. Я желаю вам удачи и до скорых новых встреч. Всем пока-пока!